Итак, мой баланс сейчас на этом сайте составляет 475 рублей. Давайте попробую вывести деньги с этого сайта. А вот мой Яндекс кошелек, где лежит 54 444 рубля. Запомните эту цифру, потому что я сейчас выведу отсюда деньги с этого сайта для заработка денег. И эти деньги появятся на моем счете. Что ж, нажимаю кнопку «Вывести». Выбираю платежную систему Яндекс, нажимаю на нее. Итак, здесь написано, что выплата успешна. Давайте я обновлю свой Яндекс кошелек и посмотрим, пришли ли деньги. Нажимаю «Обновить страничку». И да, дорогие друзья, видим то, что баланс увеличился, значит деньги ко мне пришли. Давайте посмотрим последняя операция И видим, что да, действительно, мне деньги пришли на мой кошелек, значит все работает привет дорогой подписчик меня зовут артем кузнецов в этом видео я тебе покажу ровно три сайта на которых ты уже сегодня сможешь заработать деньги дорогие друзья я вас сразу предупреждаю то что эти сайты для новичков кто только недавно пришел в интернет и хочет здесь по-быстрому заработать именно поэтому прям больших денег на этих сайтах ну заработать будет но ну, очень сложно но ну, конечно же все возможно но очень сложно поэтому я вам сразу говорю не нужно здесь рассчитывать на миллионы долларов но заработать на оплату интернета мобильной связи и так далее вам хватит поэтому если вы согласны с этими условиями тогда смотрите это видео до самого конца и ни в коем случае не перематывайте кстати чуть не забыл сказать то что на этих сайтах абсолютно нисколько денег вкладывать не нужно то есть вы абсолютно без каких-то либо вложений сможете выводить деньги из интернета Дорогие друзья, а я напоминаю то, что у меня есть свой закрытый телеграм-канал, где я практически каждый день показываю новые схемы заработка. Вот, например, статья, где показано, как можно смотреть обычные видеоролики и зарабатывать реальные деньги. Переходите в мой телеграм по ссылке в описании под этим видео, подписывайтесь на него, и я вас научу зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. Вот, например, еще другие схемы заработка, как можно заработать на кэшбэках, на файлообменниках. На Яндексе можно заработать 9000 рублей в неделю. Даже на обычных фотографиях вы сможете заработать деньги в интернете. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Окей, давайте приступим к обзору сайтов для заработка. И первый сайт называется VMRFast. Ссылки на все сайты и на это тоже я оставил в описании под этим видео. Переходите по официальным ссылкам и не попадайтесь на мошенников. Итак, что имеем? Сайт работает очень давно, а значит он проверен. Работает 5 лет, 7 месяцев и 5 дней. Давайте посмотрим, куда мы сможем выводить честно заработанные деньги. Вот, например, Kiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги, PerfectMoney или Payr. Кстати, хочу отметить то, что здесь автоматические выплаты на большинство кошельков. И это очень классно, потому что вам абсолютно не нужно ждать неделю, день, пока ваши деньги выведутся. Здесь можно заработать несколькими способами. Первый – на просмотрах рекламы, второй – выполняя задания, и третий – это для веб-мастеров, если у вас есть свой сайт или другой источник трафика. Также, что мне очень нравится, то что на этом сайте есть каждый день конкурс на деньги – и вот, например, человек здесь каждый день забирает по 200 рублей, по 150 рублей, по 100 рублей. И таких конкурсов здесь несколько. Вот, например, конкурс на выполнение заданий, конкурс на рефералы и много других различных конкурсов. Можете сами в этом убедиться и поучаствовать. Окей, как же здесь заработать деньги? Все элементарно просто. После регистрации вам необходимо подтвердить номер телефона, это важно. Дальше нажимаете кнопку «Заработать». И вот здесь вот нам открывается самый элементарный способ заработка на просмотре сайтов. Вот, например, можно просто посмотреть обычный сайт, коих в интернете очень много, но именно на этом сайте нам заплатят 1 рубль 20 копеек. Вот, например, другой сайт, за который нам заплатят 2 рубля. Вот третий сайт, за который нам заплатят практически 50 рублей. Дорогие друзья, согласитесь, то что посмотреть сайт, ну это элементарное действие, которое у вас занимает не больше минуты. И здесь таких сайтов, ну очень много, то есть вот посмотрите, я все время листаю страничку и эти сайты не заканчиваются. Поэтому переходите по ссылке в описании на этот сайт, смотрите эти сайты и зарабатывайте деньги. А если вы хотите начать зарабатывать еще больше, тогда давайте посмотрим другие виды дохода. Вот здесь вот слева есть еще такая вкладка «Заработать». Давайте нажмем на «Задание» и посмотрим, что нам тут предлагают и сколько нам за это будут платить денег. Вот, например, задание, за которое мы с вами заработаем 505 рублей. Все, что нам необходимо сделать, это просто зарегистрироваться на каком-то сайте и проявить активность. Вот, например, второе задание – просто зарегистрироваться и сделать активность. И нам за это заплатят 500 рублей. И таких заданий здесь очень много, дорогие друзья. Здесь можно каждый день зарабатывать хорошие деньги. Вот, например, еще другой способ заработать – это посмотреть видео на YouTube. То есть все элементарно просто. Вы смотрите обычное видео и зарабатываете деньги. Что может быть легче? Хорошо, а как здесь дела обстоят с конкурсами? Как здесь люди зарабатывают деньги на этом? Потому что в начале видео я все-таки об этом немножко рассказал. Итак, видим ежедневные конкурсы. Дорогие друзья, это, пожалуй, единственный сайт, который проводит конкурсы каждый день. Конкурсы с деньгами, я хочу отметить. Итак, вот три вида различных конкурсов. Конкурс на задание, давайте посмотрим. И видим то, что приз за первое место 75 рублей, за второе 70 рублей и так далее. Можете поставить на паузу и посмотреть внимательнее. Но есть еще заработок повыше, давайте спустимся немножко ниже и видим то, что человек выполнил за сегодняшний день 103 задания и заберет призом дополнительно к своему заработку 224 рубля. А вот, например, человек на втором месте выполнил 87 заданий и поверх своего заработка заберет еще 144 рубля. Дорогие друзья, и самое интересное то, что здесь очень много призовых мест. То есть даже человек занял 15 место, и он также зарабатывает каждый день деньги. И это мне очень сильно нравится в этом сайте. То, что здесь нет такого, что только три первых человека забирают деньги. Дорогие друзья, до 15-го поколения люди зарабатывают на этом конкурсе. Вот, например, еще один конкурс рефералов называется, то есть здесь чем больше людей вы привлечете, вот, например, человек на первом месте за сегодня привлек 54 реферала, и он забирает 340 рублей. Дорогие друзья, он примерно каждый день забирает по столько денег, абсолютно в пассивном режиме. И посмотрите, всего лишь 54 человека каждый день. Боже мой, да это сущие копейки. Я уверен, что у вас получится сделать намного лучший результат. И именно вы сможете зарабатывать здесь деньги вместо этого человека. Вот, например, еще конкурс посетителей. Итак, что здесь имеем? Привлек более чем 6 тысяч посетителей на сайт и заработал 97 рублей. Вот человек на втором месте, привлек практически полторы тысячи и заработал 17 рублей. И этот сайт платит за каждого посетителя. То есть, если у вас есть трафик, который бесплатный или очень-очень дешевый, то здесь вы можете зарабатывать хорошие деньги. А знаете, что здесь еще есть? Вот, например, аукцион. То есть, сейчас на данный момент три аукциона доступны. И что здесь имеем? Смотрите, дорогие друзья. То есть, если вы умеете плохо приглашать рефералов или вообще не умеете, то вы здесь можете их покупать на аукционе да дорогие друзья это реально то есть если вы ничего не умеете никого приглашать то вы можете просто выиграть реферала я больше ни одного сайта в интернете не знаю у кого есть такие подобные аукционы поэтому пользуйтесь Окей, okay, а вот, например, второй сайт, называется SeoSprint, он уже существует но ну, очень давно, и здесь заработано более чем 7 миллионов долларов. Дорогие друзья, вы просто вдумайтесь в эту цифру, это очень бешеные деньги, которые здесь люди уже заработали, то есть уже вывели на свои кошельки или карты. Еще раз говорю, то, что Sprint это очень-очень старый сайт и значит он проверенный Давайте посмотрим, сколько денег отсюда люди выводят Нажимаем последние выплаты Итак, видим статистику 2000 выплат на сумму практически 1500 долларов И это только за последние 24 часа Дорогие друзья, это очень бешеный результат Итак, последние 50 выплат Вот, например, Иван выплатил 18 долларов на WebMoney Другой человек 19 долларов. Третий человек 145 долларов. Дорогие друзья, это очень бешеная цифра. Вы сами можете перейти на этот сайт, посмотреть здесь, как люди вводят отсюда деньги. А также сами заработать на этом сайте уже сегодня деньги, дорогие друзья. Еще раз говорю, это проверенный старый сайт. И обязательно переходите на официальный сайт, чтобы не попасть на мошенников. Ссылку на официальный сайт я оставил в описании к этому видео. А вот еще третий сайт, называется «Откор». Ссылку также на него я оставил в описании к этому видео. И здесь мы с вами зарабатываем деньги на заданиях. Давайте я перейду свой аккаунт, и я вам это докажу.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 На выполнение заданий, да даже ВКонтакте, если вы зарегистрированы, вы также с помощью этого сайта здесь можете зарабатывать деньги. Даже на Инстаграме и даже на Одноклассниках, дорогие друзья. Поэтому я вам рекомендую данный сайт, потому что здесь можно зарабатывать хорошие деньги на многих социальных сетях. Давайте попробуем, например, ВКонтакте. Поэтому переходите на этот сайт и давайте вместе с вами зарабатывать деньги. А я желаю вам больших заработков и пока!